Привет, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск, читаю ваших комментариев, отвечаю на ваши вопросы и как вам мой красный нос? По-моему, не идет. Обгорел сегодня на солнышке. Так, ну поехали. Первый у нас будет новый канал СВ, там уже 100 подписчиков, ничего себе! За месяц. Так, э, вопросы где-то тут закончились. А где балалайка? Не канон. А это я специально э, выставил, чтобы показать. Не потому что я такой классный, а потому что любой балалайшник, взяв в руки электрогитару, в принципе, за э, непродолжительное время с легкостью может э, сыграть, э, ну, что-нибудь типа такого. Вот. Дранкин Сейлор не узнал. А, так, просьба разобрать. Мэри Head Little Камп, Стиви Рэй Отправляется в... туда, в этот самый. В блокнот, да, в список Страна плодит дебилов Ну что ж я могу поделать, что ваша страна плодит дебилов Вернемся теперь в основной канал Тут, кстати, сегодня перевалило количество за 20 тысяч Поздравляю нас всех с этой знаменательной датой Да Очень восточно А, ну это Мизерлу, да? Вот так вот Значит, по поводу Мизерлу. Мизерлу у нас э, есть и разбор. Это она же у нас криминальное чтиво и такси. Да? Вот, Поэтому можете смело разбор есть. Разбор уже давно есть. Так, какой строй? Видите, до сих пор спрашивают, какой строй. Социалистический здесь, да? Ну, мимиля, конечно же. Так. Спрашивает Романа, а где ноты берешь? Ноты я беру либо в архиве в своем можете у меня на сайте скачать. Либо я их беру просто в uh, Яндекс-Картинках, например. Тоже вам хорошая идея для uh, поиска нот. Ну или в Google-Картинках, например. Так, за советский марш, понятно. Володя Болгарин что-то написал. Привет, ты Еленой Аодой Балайкой. Действительно, Болгарин. Хочу такую же маечку с бабочкой. Ой, честно говоря, не знаю. Это теща подарила. Не знаю, от где она их взяла. Супер, а не могли бы минусовку этой подборки прислать и ссылочку оттуда можно скачать. Заранее благодарен. Так это же готовая минусовка. Я ее просто выставил по количеству, сколько мне надо и поставил одну за одной. То есть это все на минусовках лежит в интернете. Появилось неопредел... непреодолимое желание научиться играть на балалайке. Спасибо вам. Замечательно. А в какой вы сейчас стране? Я сейчас нахожусь в Индонезии. Мы сейчас в Индонезии находимся. Так, можете прислать мелодию из оперы Руслан и Людмила Марш Черномора. Не могу. Потому что нет у меня ее. И я не играл ее. Так, спасибо за ответ про домру. Сал... Салам Даудов спрашивает. Можно сказать, у меня треугольная домра. Ага, я впервые увидел вас инстаграме. И после этого -а, играю на балалайке развиваться, узнал много нового. Замечательно. Помогите, как играть в форшлаги на балалайке. Короткие. Короткие форшлаги на балалайке. Форшлаги. Так, ну давайте разбираться. Что, значит, у нас под форшлагами имеется в виду? Значит, обычно форшлаги, да. Это либо сверху, что-нибудь такое, да. Вот Либо через ноту, допустим, через лад. Что-то такое обычно, да. Либо наоборот. Так, первый способ срыв. Значит, либо соседние лады, либо через лад. Да? В зависимости от того, что конкретно в этом произведении происходит, конечно же. Мы играем с или любой другой прием, да, ну, допустим, пицката. А потом уже пальцем срываем. Такое может быть? Может быть. Может это быть и в том числе и третьим пальцем. Это может быть третий и второй. Да, даже мизинец может быть. То есть, все в зависимости от конкретного места в произведении. Это может быть также двумя пальцами. Как-то так. Или, вернее, да? Что угодно. Так, и э, наоборот, в другую сторону. Либо это с замахом, видите, замах. Да? Либо это просто слайд. Либо через одну ноту. Через лат вернее. То есть это отдельно надо поработать. Видите, куда, как я высоко замахиваюсь? Даже вот так можно. Вот. Так, ясно с этим, да? А, или слайд. Просто. Но ну, это лучше, не знаю. Не, не лучше на соседние. Только с соседними ладами работает. Вот. Это то, что форшлагов касается. Ну больше что там еще. Ну, а, ну бывают еще форшлаги вот такие, допустим. У этого еще сложнее. Да и, видите, тоже или трель. Вот. Ну, смотря какой форшлаг у вас. То есть, это надо конкретно смотреть. То, что вот сейчас вспомнил по, э, так сказать, по ходу пьесы. Э, Андрей Киршин. Для игры на классической гитаре нужны длинные ногти на правой руке. Ну, да, это действительно. Можно ли как-то совмещать балалайку классическую гитару? Э, тяжело. Да, вот здесь ноготь нам не нужен, а на гитаре он нужен. Ну, либо вы, допустим, сточили на указательный и заменили его этой когтями какой-то там пластиковый например да то есть э, либо наклад... ну то есть надевается такие штуки на пальцы не знаю насколько это подойдет вот уже почти 25 тысяч подписчиков уже больше 20 тысяч подписчиков это кто навальный на баллайке шпилит чего чего Клим Чугункин, что... Разные странные комментарии попадаются, как вы видите. А, наверное, на балалайке ты сыграть непросто. На гитаре больше возможностей. И... не знаю, не сказал бы. На каждом инструменте свои плюсы, свои минусы. А можешь металлику? Да могу, конечно. Так. Ищи, Сергей Сергеев, ищи единомышленников с бас-балалайкой. Она огромная, все пойдет, когда у вас будет ансамбль из русских инструментов. За, за идею можно не благодарить да ну да мы делали ансамбль и все это на свете друзья мои ну <соценно> с моей путешествующий жизнью такой вот сложно найти здесь контрабасиста-балалайшника в Индонезии. Ну, это я шучу, конечно. понятно, идея понятная, это шикарная идея. Поэтому у нас пока виртуальный ансамбль. И, в принципе, некоторые даже, допустим, на поле танки грохотали, очень даже популярная мелодия наша. Если проверите, то там около уже 5000 прослушиваний за это время. Так, пришлите, не, не, не нашел. Ну, я не найду, не могу прислать вам ссылку. Ехал Казак за Дунай, нету, я ни раз, разбор не делал. Так, вопрос Анна Баринова. Скажите, пожалуйста, при игре бряцанием или тремоло указательный палец должен двигаться строго перпендикулярно ко всем трем струнам или можно под небольшим углом? А смотря в какую сторону, да, желательно, чтобы в целом где-то середина между струнами была где-то перпендикулярна, да, то есть если мы берем условную середину, ну, вторую, вторую, вторую струну пускай, да, это не середина, но тем не менее, где-то здесь, да, середина, условный перпендикуляр, да, но поскольку рука двигается, по и еще амортизирует палец, да, поэтому иногда, допустим, при тремоло, да, э, можно немножко корректировать этот наклон, если особенно это касается мелодии. Если мелодия идет по первой струне, конечно же, наклон в сторону первой струны немножко и смещение руки происходит. Поэтому перпендикуляр смещается в сторону первой струны. Если э, мелодия движется по вторым струнам, то перпендикуляр сдвигается, скажем так, на вторые струны. И в целом, смотрите, чтобы это было главное, чтобы это было э, уверенно, чтобы это было. Ну, чтобы это было красиво, звучало, тремоло, правильно и чтобы было убедительно в плане музыкальности. То есть, чтобы при этом не, не было в не трактор, был дыр-дыр-дыр, а именно чтобы лил, лился красивый чистый звук. Да? Вот примерно приблизительно. А так в целом, конечно, углы все эти у нас это все условности. Главное, чтобы э, рука не уставала да, и двигалась быстро. Ох, на монта, нарабатывайте монтажерский почерк Да что тут нарабатывать особо Тут надо ответить на вопросы Это же не для просмотров, а для конкретных целей И эти ролики не набирают у меня много просмотров Конечно же, они только для тех, кому действительно интересно Правильно? Так, недавно новые струны поставил Леша Кшиштов, Очкин, э, спрашивает, есть одна проблема. Ля все время расстраивается, причем старая держала строй лучше. Как ее правильно массировать, чтобы не расстраивалась? Ну, у меня уже видео есть на канале про замену струн. Ну, еще раз покажу. Значит, берете, прям можете двумя руками, вот так вот, да? И прямо ее вот так вот растягиваете. Только не прям сильно так, да, ну так, в полсилы. Пол И оно у вас это получится. Видите, даже старая струна относительно у меня растянулась немножко. Вот. Ну, естественно, всегда новые струны надо массировать. Так, дальше. Павел. Ого, чуваку в 21 веке балалайка пригодилась. Вот такой я древний динозавр. Так, можете сделать видео, как выучить ноты на балалайке. Я уже делал ноты на балалайке, так и называется. Ноты на балалайке, поищите. Вот. Разберите, пожалуйста, в нашем доме поселился замечательный сосед. Отправляется в список. Он еще танцует. Все, что ли, яблочко? Да, друзья, ну спасибо за внимание. Вот ставьте лайки, балалайки, пишите ваши вопросы, комментарии. Вот жду и увидимся в следующих видео. Пока!